Никого, никакого спадчбоба, нигде. Неужели я наконец нашел место, где ich смогу быть совсем один? Надо бежать! They're not with any of